Тема «Приемы управления временем. Навыки планирования времени». Список основных время времяпоглотителей. Нечеткая постановка цели. Отсутствие приоритетов в делах. Попытка слишком много сделать за один раз отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях их решения, плохое планирование дня, личная неорганизованность, например, заваленный письменный стол, чрезмерное чтение, скверная система досье, недостаток мотивации, индифферентное отношение к работе, поиски записей, Адресов телефонов. Также к основным времяпоглотителям относятся недостатки кооперации или разделения труда, незапланированные посетители, неспособность сказать «нет», неполная или запоздалая информация, отсутствие самодисциплины, Неумение довести дело до конца, липкие телефонные звонки, отвлечения, долгие совещания, недостаточная подготовка к беседам. Также к время поглотителям относятся отсутствие связи или неточная обратная связь, болтовня на частные темы, Излишняя коммуникабельность, чрезмерность деловых записей, синдром откладывания, желание знать все факты, длительные бесполезные ожидания, спешка нетерпения, слишком редкое делегирование, недостаточный контроль за перепорученными делами. Последствия неуважительного отношения ко времени. Разочарование в себе, снижение самоуважения. Ничего не успел, хотя старался и устал. Снижение уважения со стороны сверстников. Обещал, на меня надеялись, дал слово и не сдержал. Подвел друзей, потому что не рассчитал силы, то есть время. Усталость. Следствие стресса и напряжения из-за спешки. Навыки управления временем. Навык первый. Определение относительной важности дела, расстановка приоритетов. Очень важные дела необходимо выполнять самому в первую очередь. Важные дела частично передавать другим, не брать на себя, вычеркивать, сокращать. Не очень важные дела не брать на себя, вычеркивать, сокращать. Второй навык управления временем. Соотношение 80 на 20. В основе любого курса менеджмента лежит принцип Паретта или соотношение 80 на 20. Если все, что я делаю, рассматривать с точки зрения эффективности, то окажется – что 80% конечного эффекта достигается всего за 20% потраченного времени, а остальные 20% результата поглощают оставшиеся 80% времени. Главное следствие этого принципа – нужно в первую очередь приступать к решению жизненно важных проблем, и тогда, потратив всего 20% времени, можно получить 80% удовлетворения прожитым днем. И наоборот, прозанимавшись почти весь день не главным делом, в итоге получишь не более 20% удовлетворения. Следующий навык управления временем – это умение трезво рассчитывать силы и время. Этот навык необходим для выполнения конкретного дела. Подавляющее большинство людей Склонны переоценивать свои силы и недооценивать время, необходимое для выполнения задач. Следующий навык управления временем – это умение давать обещания и говорить «нет». Научитесь анализировать свои возможности, прежде чем соглашаться сделать что-то. В ответ на просьбу о помощи научитесь отвечать. «Погоди, я подумаю, смогу ли я тебе помочь». Затем проделайте уже известную процедуру определения приоритета дела и расчета необходимости времени и сил. Необходимо учитывать и необходимость сопротивления давлению группы, которая может манипулировать вами с помощью цепнота. Важно научиться, не торопиться соглашаться в ситуации психологического давления, Принимать решения только после рассуждений о приоритете и затратах. Честно говорить «нет», если не сможешь сдержать слово. Предлагать компромиссы, то есть брать на себя посильную часть проблемы. При оценке ориентироваться не на заблуждение товарищей, а на собственное решение, даже если ты не успел его высказать. Не забывать самому себе говорить «молодец», когда сдержал слово. Следующий навык управления временем – это делегирование полномочий. Успех студента в роли организатора, формального или неформального лидера, также определяется способностью делегировать менее важные задачи помощникам, одногруппникам. Этот навык состоит из оценки качества другого, Умение просить, не задевая достоинства другого. Желание делегировать, которое базируется на авансе доверия к другому. Умение искренне похвалить или уверенно, но справедливо спросить с другого. Следующий навык управления временем – это правило 6П. Правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. Планировать и думать нужно всегда на бумаге. Если нет цели на бумаге, то она не существует. Работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. С вечера готовьте список задач, которые нужно сделать завтра. Придя на работу, учебу, вы всегда будете знать, с чего начать свой день.